все друзья сейчас временно сменил на мадзу но вот этого синего почему потому что он не тонет когда он ложится на воду собственно пластмасса хватает чтобы держаться на плаву как поплавок но когда тянешь он ныряет блин поцепился пальцами и короче сейчас проверим если моя теория верна то должна взяться щука Потому что она, наверное, стоит вся сверху, где елочки. Вот сейчас я в траву заблубен, надо это все вытащить, дело. Прям на траву пошел. Вот. Сейчас, короче, проверяем. Он хорошо летит так далеко. И плавненько тянем вот так. трава травушка блин но он и мечей идет вот и поднимается видите прямо протянул он поднялся хоп поднялся травы наверно взял нет. Не взял травы. Хоп. там где-то хорошая сыграла блин прям в траву нет вышел вымиривай так прикольно Но... No. Проверяем там. кто-то гоняет кого-то. Попаду, не попаду туда. Во, почти туда. еще разок туда бахну ну не туда попал Кто-то тукнул, друзья. или щучка выпрыгнула короче, моя суверия не я, короче, снял опять мадзу поставил вот. короче, ребята это намадзу называется 20 цвет на коробочке написано а который первый был, у меня был 6 цвет вот, ребятки, запоминайте 6-граммовый, короче, он 6 грамм 6 граммов шестой цвет классный вообще хороший уловистый друзья рекомендую покупайте стоит 140 рублей вот этот по моему 130 а тот 140 вот такие дела там метров 50 возле куста щелк щелкнула блин щучара прям в несколько раз несколько заходов выпрыгивала сейчас попробуем до туда дойти но попутно покидая трава блин травушка травушка здесь Как раз там, где я окуня вытаскивал. В том месте, возле того этого, возле той бухточки. Если кто помнит про бухточку, я говорил, когда я заплывал, мне... Потом я утку там зафигачил. давно ударов не было после этой которую сейчас только что поймал минут 10 назад удары реже стали или здесь шире стало или что или там просто все сгруппировалась щука. все равно мы ждем ждем ждем еще поклел солнце еще высоковато еще над деревьями он ему садиться садится в высоту дерева ну, это примерно минут 40-45 еще садиться будет. За это время мы можем еще поймать штуки 3-4. Я так думаю, такими темпами, как она вот здесь била, я думаю, она должна сегодня еще мне попасть. Уверенно это говорю, ребятки. Посмотрим, что в конце будет. Подведет моя уверенность меня или нет. Ошибусь я или нет в этих расчетах поклевочных. Вон там прямо щелкнула. Вот она взялась, взяла, взяла, взяла, взяла, взяла, взяла. Вот она, вот она. Давай вот так засечем тебя. Давай, давай, давай, давай. Спустим тебя вот так пониже. Давай, давай. давай. На, на одном крышку держится. Ну хорошо. Ах ты хата. Вот она, третья, друзья. Вот она на мадзу взял снизу. Но она бы уже сойти смогла, ребятки. Вот все, друзья, третий есть. Третий обловились. Я думаю, эти рыбаки услышали... А, они уже домой пошли. Ну и слава богу, что они домой пошли, ребятульки. Ставим вот такие вот лайкосики. Вот, блин. Во, блин. Это другая щука в середине была. Это сейчас вот здесь вот сыграла. Сейчас туда поп. Так, переключились. Чтоб коротенько. Вон она, вон она Прыгает. Ребятки, она вон там прямо активничает вообще. Сейчас проверим здесь. Опять пока до туда пойдем попутно. Сейчас проверим, видите, три уже поймал. Ребятки. Ну, по планам, как бы. Что я сейчас говорил, если 3-то точно может быть. Ну, хотелось бы и больше. Я бы штука 15 поймал здесь. Сегодня было бы вообще зачетно, ребятки. Потому что скоро у меня уже. Начнется охота на утку, и у меня времени не будет вообще совершенно на рыбалку ходить. Ну, пока что патроны будут у меня всего. 21 патрон. Ох ты, блядь. 21 патрон дробовой. И двух нулевых у меня, наверное, штук 60 есть. Вот четверки, короче, 21 патроны. Нулевых штук 60 это точно. Ну, с нулевки я попробую пострелять по уткам. Если мне понравится, то я буду стрелять ее нулевки если их не понравится то не буду даже портить их посредством у меня нету денежных средств сейчас как бы временно нету отсутствует отсутствует у меня временно средства тройник у меня завернулся сейчас неправильно идет вообще неправильно идет сейчас мы его поправим о он сам поправился друзья Сейчас, короче, будем вот в этот райончик кидать. Вот как раз примерно там она где-то щелполчит. Щелболчит где-то. Давайте не дергайтесь, друзья. Ребятки-щурядки. Вот там тоже сыграла возле куста, возле берега прямо, друзья. Опа, прям как раз туда, где она играется. Сейчас проверим, где она тут есть. Сейчас я, ребятки, вот здесь серединке маленько откидая чтобы быть уверенным, что подводка у меня нет, и я не пропущу ее. Сейчас мы маленечко откидаем. Здесь раз пять кину и пойду тут вот возле берега обкидывать. Сейчас вот здесь вот такими вот бороздочками пройдусь. Вот. Вот такими вот бороздками пройдем сейчас. Ребятулечки. Подписчичечки мои. Любименькие подписчички. Активненьких штук 30 у меня есть. Ну, может, 50 и тысячи человек. Молодцы, конечно. Хотелось бы больше. Из тысячи вообще можно было человек 200 активных иметь. Но у вас нету активных таких, которые лайкосики ставят и просмотры у меня за сутки набирают. Вот, друзья, друзья, друзьяшки. Ну все, сейчас сюда кидаем к берегу. Солнце меня ослепило, я вообще нифига не вижу. Взялась, Вот она, вот она, Вот она. я же говорил, как раз вот туда вот надо кидать. Давай, дай, дай, выходи, выходи, выходи. На два крючка взялась подруга полкиловошница. Ну вот видите, четвертая есть, друзья. Видите, как она? Прям вообще не взялась, пты! Я ее вообще не понял, как я ее вытащил. Четвертая, друзья, ставим вот такой вот лайк. За четвертую щучку. Вот. Ставим лайкос, Вот такой. Так, следом проверяем вот здесь. Ту мы выловили, которая прыгала. Щеболкова, которую дворе вот. А, у нас вон там еще, возле куста одна есть. Так что я еще не дошел до другой. Ну вот здесь где-то в середине одна активничала, тоже сейчас проверим, ребятки. Вот Здесь в серединочки. Давайте прозвоним. Где она есть-то у нас подруга наша. Дней суровых. Травинушка была. Так. Травушка-муравушка. травушка ну-ка вот сюда вот прямо к берегу опа вот так вот пройдем пройдем вот так так ладно нету никого сейчас вот сюда же опять к берегу кинем Я думаю может она тут и не одна была вот 4 есть, да? Самое большое. Нынче, я 8 штучек брал. А здесь вот в этом тюпу я брал 6, самое большое. 6. 6 щучек. Прикиньте, солнце в тучу идет. Прям в тучу, вон видите, заходит как, ребятки. Оно сейчас исчезнет. Вы представляете, оно исчезает, солнце. Смотрите, смотрите. Оно исчезает. Я даже не смотрю на Воблер. Смотрите, вот просто солнце уходит в тучу. Смотрите, смотрите, смотрите. Прям наблюдайте, как оно уходит. О! Смотрим, смотрим. Сейчас оно уйдет, и, наверное, щука перестанет долбашить. Вау! Уходит, уходит, уходит, уходит, уходит. Ну, слепоты хоть не будет такой, которая ослепляет. Все, смотрите, солнце прячется. Видите? На западе прячется, друзья. Вот такие, друзья, дела Спряталось солнышко у нас Там у нас дикий запад Ладно, переключу сейчас паузу Взялась Вот она взялась Взялась Это которая возле куста, ребятки, была Но это зацепилось хорошо Вот пятая, друзья Пятая Пятая взялась, друзья Вот она Видите, вот пятое. Надеюсь снимаю до Да, Ну чё, кто теперь щеболкать здесь будет, подруга? Давай рассказываю. Видите, как взяла с тройником, вообще классно. Две дырки себе сделала. Во рту. Вот. Щеболкнула. Пятое есть у нас, друзья. Пятое. Одну я вон там взял, одну вот здесь вот сейчас. Вот она пятая. Так, пять штучек есть. Подружка. Так, паузец. Поснимаем еще. Так, вот пять есть у нас, друзьяшки. Вот такие вот дела, друзья классненько Пять щучек. Ну-ка, вот сюда сейчас бахну. В этот заливчик. А, в траву прямо угадал. Трава мне ну, ни к чему, друзья. Ладно, сейчас на ту сторону побулькаем. Ну, изначально, где я на лодке спустился, метров 150 я прошел уже. мне подказывает где-то вот здесь вот должна быть тоже щуканечка окунишку бы на килограммчик взять было бы вообще зачетно блин друзья и вообще радовался я окуней это вообще сильно не ловлю потому что они не попадаются У меня три знакомых человека, которые их вообще ловят прям классно. На спиннинге. Вот так вот. Наяривают прямо классно. А я не могу так чисто специально. У меня как-то щуки больше попадаются. Как-то так, ребятушки. Утка пролетела, а я весло-то не приготовил даже. Переслеснулся носик, блин. Ой, -мо. Так, начинаем, ребятки, вот здесь звакать. Звянякать. как бы травушка то активно показывает что может быть щучка вот вода похолодала может быть из-за этого щучка маленько активизировалась как бы сегодня за промежуток маленький уже как бы и ударов было приличные поймал я пять штук Bye. <laughs> Там опять кто-то булькает, и спереди кто-то метров семьдесят от меня. А вон утки сели две штуки. Так ладно. Так, глядя вперед, вон в те окошки. Сначала вот так возле травушки. хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп хоп От меня полетели Ути. Ути-Ути от меня. Знаю, что я тут веслом могу махнуть? И все, прилетели. Ну и кто тут у нас возьмется в этом месте? Признавайтесь. Давай кто вперед, друзья. Либо окон, либо шиuka. Давай, давай, давай. Есть у нас травушка, Елочка, Елочка, травушка Опа. Длинная травка, что ли, мне? Точно. Не ошибся я. Вот. Длинная травинушка. Опа. Вот сюда кинем. Вот с этой стороны как-то не очень-то активно ее этой щуки наблюдаю я нету нифига ее с той стороны больше было друзья по сравнению вот тут раз я плавал здесь мне на той стороне больше было чем здесь ударов <звы> вот эту вот бабочку или это стрекоза лежит стрекозка лежит и кто-то пытается съесть мальки наверно какие-то я ушла она летать то не умеет вот она в чем дело -то. так вот такой вот закат в тучке ребятки перебрался на другую сторону пытаюсь прозванивать эти места тут вот травы там много такой стоячей, вот таких трубочек сейчас посмотрим Надеемся на хороший результат. И крупную щучку. Тут еще вот так можно через травку. Вот она промазала. Нет. Да, промазала столько. Прямо я, прям на нее попал. Она прям промазала. Прям там была она. Сейчас, друзья, туда же, в тот райончик. Хоп. Хоп. Ага. В тот райончик. Но это бесполезно травы поймал прям на нее кинул блин она прям выпрыгнула как это как дельфин за ней сейчас рыбачить Не даст. вот сюда вот надо вот сюда надо прям на нее блин попробовал видите какая трава идет блин что она такая тут. Ну-ка, он туда сейчас кинул. Там уже другая будет. Это то ушла, пойдет оттуда островы. А может, ну, в смысле, она там в траве осталась. Да, не, не ушла. Так, ну-ка, а если я куда-нибудь еще сюда же, вот так. Хоп, куда-нибудь туда-то. Ну, трава не дает мне пройти просто этим воблером. Мне надо было тот одевать воблерок. Видели, сколько травы прям притораканил, как кошкой. Выдираешь. Прям вообще дофига травы. Вот. Что такими тройниками-то тут? Кажись, вот здесь вот она была. Ну, что тут травища вон какая в воде стоит Ну щука это любит такую траву блин вообще любит вот такие вот деревья и елочки сейчас он туда кинем. сейчас он в тот экран скинет вот сюда ага. надо не потопляйку сюда кидать не потопляйку Но я не буду уже перекидываться буду на эту рыбашку Ай дай, дай, дай, А, забагрилась, друзья. Сейчас уйдет. Уйдет, губа сорвалась. Губа порванная. Порванная губа. Вот она, шестая, друзья. Намадзу рулит. Вот. Шестая, ребятки. Но еще не вечер, солнце у нас уже село. Но еще не вечер, ребятки. Только что промазала чурогаечка, друзья. Вот здесь. но был ударчик такой, микро, такой. Прямо. В прям заделано классно. Блин. Трава, собака. Так. Сука. еще и перепуталась тут как-то. Непонятно. Блин, вот собака-то а какая. Вот так сейчас. Так, соберем вот это все дело так где-то она вот в этом районе 6 у нас есть друзья надо пробовать седьмую вытащить давайте сейчас поколебаем вот здесь вот сюда кину сначала и вот сюда вот потяну сейчас вот так потянем сейчас собака это у нас шумит здесь подшумливает щучка так, сейчас вот сюда бахну. Сюда же потяну. Но она может уже под лодку пришла, потому что у нее есть такая фишка. Щут она за воблером по траектории примерно идет. Движется. Думает, что рыбина туда пошла. Она могла уйти. А могла тупо обколоться и не пойти дальше сейчас вот сюда опять бахну и вот так протяну так хоп, нету никого ребят кажется седьмой нам обломчик ну 6 и то уже нормальный результат так ладно сейчас мы отгребем от берега подальше отойдем. Примерно вот столько вод. вот. Я тут сюда бахну пока. Отплываем по инерции. Может здесь кто есть? Так, здесь никого. Сейчас вот сюда, тут где проплыли, под лодкой было место, которое не прокидывали. Вот здесь взякнули. Сейчас вот в этот уголок бахнем, куда она могла уйти в первый раз. Трава, блин, зацепила. Я заметил, когда за траву зацепляешься, резко останавливаешься и воблер сильно не, не набирает на себя травы он уходит обратно отцепляется либо поглубже заныривает либо чего в большинстве случаев он без травы выходит вот она вот она давай давай давай давай давай седьмая давай да Ай, да и да она почти там же была возле той травы друзья а блин вот она седьмая ребятулечки седьмую вытащил она смотрите вообще не взялась вот она, седьмая, друзья Вот уже у меня в пакете видно сколько? Семь щучек Нормально Классно сработали Ставим вот такие вот лайкосики Чук -чук -чук -чук -чук. Печатаем вот такие комменторики Где-то лебеди летят, друзья Над лесом, вон они летят Два штучки Ага Помните, я вам показывал их, только было более светлее. Ну что, ребятулечки, решил я, короче, закрывать сегодняшнюю рыбалочку. Так как, так как нам хватит сегодня 7 щучек. Это вполне нормальный результат. Сейчас вылезем, снимем, покажем вам, сколько мы поймали, что по какие размеры и поеду. Вот. Оставим на следующий раз рыбку. В следующий раз порыбачим. Будем знать, что тут осталось еще щука Ладно Вот так вот вылазим, друзьяшки Вот так По таким качкарям Мне это вот не нравится такое дело, конечно же По кочкам вылазить Тут раз вот я он до великом я Не доплыл, короче, метров 150 он там он стоит Ну ничего У меня тут самое такое Место четкое Самое такое малое расстояние по траве идти от воды, вот, метров 10 всего вот, сейчас вытрясу покажу, что кого сколько рыбки я поймал а вы конечно же, я же знаю вы у меня хорошие подписчики поставите лайкосики комментарчики оставите скажите, молодец какой Артем поймал, сколько рыбки ну вот, высыпаю вот сюда вот так Хоп, 7 чурагаев вот они, мои щучки, друзьяшки. Сейчас, короче, я их разложу. Так, хопа. Одна. Хоп, вторая, третья, друзья. Четвертая. Вот она, пятая, вот шестая. Ну и вот седьмая. Вот, друзья. Сейчас руки вытер. Вот. Вот такой вот у нас результат, друзья, из 7 чурогаек ну, по сравнению с сапогом. Ну, нормальные чурогаики, такие грамм по 400, по 500. Вот такие вот селфики, вот такой вот лайк ставим. Всем спасибо, кто досмотрел, друзья. Всем пока и удачи. У тебя рядом с Да блять там ты хуй возьмешь больше. Удар хороший был? Да. да Чё ты своего тиранозавра сразу не ставишь, да? блядь? Тащи быстрей! Тачи, точи! точи только быстрей! Женек блесну сразу снимай! Да ты е Ага! Чё, не достать? А, я вот да? А? Ну-ка, Русь, отойди Отойди, отойди Так, где мой сачок? Куда его захуярил? Тиранозавр, блядь. Всего один ударчик, друзья, был у меня. Очень много травы, паутины, которая цепляется за тройник. Вот сапля полетела. Утки вообще мерено немерено. Сейчас проверим, что у нас. Блеск перестает работать вот после вот такой паутины, видите? Вот Как-то так, ребятишки По той стороне надо было идти Приехали непонятное место да. Ну, тут может быть щучка. Место такое классное, щучье. Но блесна почти не работает. Зацеп. За паутину, за эту. Видите, вот паутина тянется булнуток полетел 2 4 6 8 10 12 13 Ой, еще 3 6 7 8 9 10 одел друзья свою любимую боблеру вот такую вот пытаюсь облавливать места Никита. Друзья, смотрите, клубника растет как охуе. Обалдеть, сколько ее тут. Первый раз я клубнику ношу. Видите. Ммм. Ммм. Ммм. Ммм. тут много. Вообще растет она. Ммм, вот. сколько ее. Обалдеть! М -м. Хм. Не знал, что он такая дикая есть. Вот одну чурогаечку поймал на речке Оша. В районе деревни Туралы. даже не туралы, а кучки вон там на той стороне утки вообще много летает одна и вот такой вот иду меня уже сигналить начали ушел наверное за километр блин от машины вот, Херачу по такой дороге местность вот такая вот. кстати меня эта местность удивила тем что здесь есть клубника дикая и здесь много утки летает вообще много по речке оши были бы у меня колеса, я бы здесь даже на осеннее открытие приезжал. Сюда стрелять можно было бы. Популяция сильно большая. Вот. Ну что, уже там, там дорога. Значит, он выделился. Сейчас выйду дорогу. Да, наверное, домой. Что они там Чайникам, запипикали, блядь. Вон пацаны стоят на машине. Я и ушел Нормально, кстати Не доехали мы, блядь, до этого места До знака один километр Че, друзья, сплаву за воблером Воблер твой проебал Сейчас вот здесь вот щучка прыгнула Сейчас проверим ее на реакцию На джиг силиконом Ебать, это чьи пиявки? Твои? Ты что, две поймал? Нихуя ты даешь, паря. Ты отличился, блядь. На ну, ч взял? На китайцев. На Китайца. А, китайца. И еще одну охуенную. Сука, она слеза, шла. Прям вовсе. Но не брала его почему-то. Просто провожала, блядь. Чего ему мне не понравилось, я вообще не знаю. сильно большая была. Блять, как уколи примерно. Может быть чуть больше. Может быть чуть, ну, чуть, чуть больше стопудово. Просто провожал. Меня увидел, нахуй, хуяк аж волны где. Видишь, может Видишь? Угу. Вот он китаец. Ну, поближе покажи хоть на камеру. Раз... Касабдат. Косадака, Косадака. Видите, друзья, уловистая. Прям Руслан уже две. Как ты сделал? Большим забросом захуярил. Да нет но берега. Он Ясно, ясно. Я не и не умею. Ну хули ты же, блядь, таймень это по-другому ловишь, а эту хуйню вообще по-другому надо. Да, Касадака. Может, я показалось? Нет, не показал. Ну, смотри, как надо ее ловить. Блесенки пробовали. Вот эту, ой, вторую маленькую, бочину, бля. Значит, я не поймал Она промахнулась, наверное Ты ее просто забагрил и все Да? Конечно нет, тоже до одну Да? Марка с зеленой китайцами делает Сейчас она вечером вся у берега будет Вернул, да нахуй надо? Ну как надо <свят> Сейчас мне ебануть все Давай Хуя, ну за такую блять штрафу ебанут нахуй 2, 4, 6, 8, 10, 12, О, 14, 16, 18, 20, 22, 24... Я его Поступили. увидел маленького, он обратно ездил. Не-не-не, не, не, не, не какая, это, Русь, какая там деревня? Чемчемякино. Ой, это, а Туралы. Туралы? Ну мы не в Туралах, мы в этих. Мы в кучках. Нет, нужно ехать, вот. вот. Женёк, мы в кучках на мосту. Правда, в кучках правду. на мосту. Внимать, в кучках вот. на мосту. Вот такая вот хиротень Так ты интервью на солнце встань да, чтобы да, тебя видно было Да нахер надо а, В вот темноте видно прям Так я тебе говорил, говорю и у тебя она... на нее и долбит. Сколько она стоит? что братья покупал, братьями что-то 600 с копейками На Aliexpress? Нет, он в Омске брал ага. 600 или 400, что-то такое no, no. Прям, знаешь, прям... Сколько ты поймал? 10? На, на нее? Ну? В смысле десять? Три? А на ИС рыбов там... А чё у тебя дохуя рыба? Штук пять. Ну вот так вот. Твоя... А -а -а. Стоп, стоп. Друзья, вот приехали с женой на Степановку. Речка есть такая. Кто? Речка, говорю. Так сильно не топай. Ну вот, например, вот так берешь сейчас, открываешь вот эту хуйнюшку и вот так, хоп, вот сюда вот так кидаешь и ведешь вот так. вот смотри рыбка, видишь как плывет Вот. Ну вот здесь вот она больше должна быть, вот так. сильно далеко-то не кидай. Угу. Ну, теперь тащи. Крути-крути. Крути-крути. Ну, сильно, сильно тянешь. Послабь же маленько. Ты смотри, чтобы она не вылазила с воды сильно. И просто крути. Короче, включимся, если удар будет. Что, друзья, поиск щуки продолжается. Ищем, ищем. Но пока что нет. Уточки взлетают. Где? Yeah, Но. No? Но это их больше тут было. И... Нет, это сорока. Ну тут место, кстати, щучье Только надо найти ее. дала вот здесь выпрыгнула, но, но не к моей приманки выпрыгнула, а просто выпрыгнула. Сейчас я попробую ее вот здесь подзинкать. Просто, блядь, не хватит мне наверно спиннинга, хотя хватит. Большая чурогайка. А одна что-то там утка сидит. Осталось. Что больше еще воды? Нет? Что, дальше пойдем? Тебе нихуво, просто жарко? Или с непривычки тебе? А? Спиннинг только не растофи. А? Вон там утка вон сидит, что ли? Ага, уточка, видишь? Видишь, плывет. Вон. На той стороне, видишь? Да, маленькая. Ну это черочик. А, я на ту сторону смотрю. Черочик, видишь? Блять, неужели она здесь вся такая заросшая? Здесь хоть и удобно, да? Ну вот отсюда можно было бы стрельнуть и все, и утка на месте осталась бы. Вон еще утка поплыла, даже не одна, а две, три утки. Вон спереди, видишь, посреди сидит одна. Видишь? Вот здесь тоже что ли одна утка где-то рядом. Сейчас взлетит что ли, или, мне кажется, или эта рыбка сыграла. Блять, в траву кинул. Но... Вон там их три штуки прямо. Утки. Блять, опять в траву. Да ёбанаврот. Не, наверное, надо идти отсюда. А? Думал здесь вода больше. Тут, сука ее почти нет ни хуя. Сапогах-то ясно понятно хуело жарко. У меня самому хуело. время то ну, еще 15 минут всяко -ня. 51 ага. если же мы поторопимся мы успеем да